Оп! Ла-лай-лай-лай-лай! Оп! Ла-лай-лай-лайлай! Еще один, кавасис. не поймал! Кто то поймал мои пули. И попить! Пугай так! Ну, че, здорово, с тобой снова я за да, Ну че, сегодня идем на монолит, дадим им прикурить немного, да? Погнали, Ты погнали. Я сохранился возле аномалии, да? Давай, давай, давай, давай, коваляй, коваляй, коваляй, коваляй. До следующего монолитовца, да? У, что у нас на инвентаре есть? полно всякого, блин, вот, чего выбросить надо бы. Давай, вот так вот. не мне хватит. хотя бы бегать мог бы. Ля тут еще все ребитка, а? Ты посмотри. И музыка орел. господа налитовцы Так, вот где? Я тут пройду, никто ж не возражает, я надеюсь. Папа-па-па-па-па-пам, па па пам па па, -пам, па, -па -пам. Походу, все мало закончились у нас. Где-то на этом месте. Делы! Господа, нехорошие Я вот ну, тут улик принес. Хм Я так понимаю, мне в этот панель, да? Господи, мы что там монобитовцы. Эк. Фонарик. О, а, а вот тут они точно будут, да? Или не будут? Давай-ка с этим разберется, мистер Гвейк. А мистер фонарик. Который почему-то. Вот так вот включается. где господа монолитовцы давай пошли дальше так не сюда неопределенно сюда критическое излучение критически нас облучит ну-ка давай-ка быстренько быстренько быстренько на прорывчик и так музычку музычку музычку потише мы сделаем уже никаких дурных когоись не обитает или обитает Но они наверное дальше и что а мне пин-код есть вообще? Дайте мне пин-код. Не, мне явно не сюда, подожди. Я помню, тут должен был быть другой проход. Это определенно. Дверь открыта, дверь заперта, блядь чего а куда мне я потерялся я потерялся. подожди я думаю тут лучше без фонарика ходить и так пересвеченная картинка открывай открывай он не хочет меня пускать. Ты шо, мне дверь ломать, что ли? Походу, мне придется ломать. Нет, не придется. Так, продолжим. И как лучше с фонариком? О, а мне же пленуешка есть. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Здесь вам там темно не будет. Оп-лай-лай-лай-лай. Оп, ла-лай-лай-лай-лай. Оп. Ла-лай-лай-лай-лай. Оп, лай-лай-лай-лай-лай. Может, цикзичка егопнула. Давай, времени нет, дальше пошли. Оп, лай-лай-лай-лай-лай. Оп. И ничего мы не нашли, лай вай вай Еще хвостить а? есть нету. По-моему, на низ. Нужно быстренько эту установку отключить и музыку тоже, наверное, да? Опять же, нет, музыка нормальная. Оп. Ну ты, блин, находил, конечно, время. Захотеть спать. Влиять. Так-то может и сос присосаться. Твоей нежной попки. Я его слышал. где-то тут. сосался к его попки результате я э, так аптечка так бинт f2 а мне есть вообще аптеки пусть какие-то а мне лечиться даже нечем подожди подожди у степак есть юзану юзелес let's go Это будет то еще приключение. Так, ну, по идее, потом же монолитусы должны прийти, да? И с них наверняка что-то получится подлутать. Еще один. Кровасист. О! Не поймал! Кто-то поймал мои пули. Так, э -э, иди нафиг. Мне с тебя связать ничего не интересно. Мне тут... Э -э выжигатель. Выжигающий... На мозгах неприличные слова отключить. Так, мы почти дошли. У нас еще целая минута. Я, б, наверное, такой, что кэфсейнулся бы. А тут переходить как -то не хочется. Ух. А куда? А сюда? По-моему, да. И, по-моему, надо вот так вот сделать. Да-да-да, определенно. Ну что, понеслась? Так, только не вылете. Это господа монолитовцы заспавнились. Где по звуку. Так, и надо музычку, наверное, опять же, музычку, музычку, музыку, нет, музычка нормально. Так. Ну что? Кому там? Не имеется. Так, я понял. Переговоры, походу, будут долгие и сложные. Давай, сейф. Сейчас максимально нужно булки напрячь. Сохрена <онлёта> ли, живучий такой. И он еще ранил меня. Ух. А чем баганы перевязать? Так, ты же... останавливаешь, да? Бревиночек. То есть, Ч ⁇ -то тут так себе берет тебе скажу. Ну, может, это, конечно, этот был бронированный какой-то. Пацанец нормально живем блять, ну это конечно, в аномалии лежит но я бы так глянул бы у него был бинт и граната и кусок мяса, который может себе оставить спецназ работает спецназ так ладно, я что-то пока не вроде не сунутся. Вот это, вот это, вот это. Гранату давай. И будем использовать? чистящий комплект для винтовок тоже заберу. Же, я, по-моему, винтовку его подобрал. Не, мне показалось. Так, давайте системпаки назначу. Сейчас на быстрый доступ. Бин самоназначился, да? Это тоже есть. Ну, определенно, да. Ну, давай похаваю, что ли. Это а вроде хавать хочет. И попить. они конечно оперативные тут дороге хватит я надеюсь потом обойдет меня уже вот там вот видели его я увидел его ну, слушай не такие они и страшны на таком близком расстоянии если честно не страшные ну, далеке блин идет один идет видите подходит а у нас что есть и он меня убил он меня просто взял и запредиктив Давай, последний сейф Это вроде недавно сохранялся э, выходи красавец. а то выйду я звуколет дядя не бей дядя не бей дядя не бей дядя не бей я все понял я все осознал я так больше не буду вот он вот он нахрен ты выбросил а гранат хотел взять ну нужно на четвертом уроде да Даже ты метаешь то ее так, дурак. Давай ее туда, даль. Я не знаю, помогло это не помогло. Ты шо, офигел, что ли? Совсем попутал. Это на тебя еще аптечки должен тратить, да хочешь сказать? Нехороший ты человек, а какой? Ладно. Хотел сказать, кто не рискует, тот не погибает от монолита. Давай еще раз попробую. Оп. Обманул. Оп. Это легко-профе, прочёбаемая. Так, тут я не пройду, да? Ну, я попробовал. Давай. Так, это, походу, эти патроны закончились. А он сдох. Судя по звуку. Не, ему пофиг, эта решетка не прошибается. Ааа, так. У, -у, у слушай, брат, а мне патроны нужны. Давай сюда. Да зачем ты меня обходишь-то? Не надо меня обходить. Это я тут покажу. потом практически отступаю только у меня дроби осталось так если не секрет ну пока есть еще да Бать он хочет блин если мы сейчас тут не отвоюем то выспится он только на том свете по моему готов братан хилл Так, ну чуть-чуть подпиздил там. Ну, так ты подходи, подходи, подходи. Мистер Добровик тебе поможет. Я Не хотят. Надо тебя перекрывать. Зачем тебе это? Оп. Опять этот, блин, в костюме. Который пофиг на моей пули, да? Ну, думаю, со следующих далпов ему будет не пофиг уже. Сейчас они активную пуль какую-нибудь выхватить. Да? Куда он свалил? Вот туда он свалил. Давай! вообще, на там конечно друга твоего убил, можете по ногам, я там друга по, по ногам пострелял, ну, вроде понравилось очень даже, да по ногам ему определенно нравится больше Ну да, я забыл эти черти взрываются, но мне вроде угодно не нанесло, так что нормально. Теперь разминировали. Граната пошла в мою сторону. Где там там? Бросил граната. давайте все успокоимся, а? Подожди, мне кажется, опять звук идет. Давай, так. Удать. Сзади, блядь. Ты откуда взялся? Сзади, а? и как вошел в зад? А вот этот задний чувак. Чисто мастерси на перезарядке его подловил. Так, ну что, один тут задний проходец. Ну, ух, смотри мне. ходят тут всякие... Медицину потом нету. Разрядить. Ну, 8 патриков. Тоже сойдет. А, подожди, по-моему, звук опять, да? Да, звук опять. Так, давай, попрощупал. Давай, кого нибудь у кого есть натовские патроны, разъезжать пушки, которые там в нормальном состоянии. Эм... Взять вместо какое Вместо вот этого равна. Вместо вот этого, вместо вот этого. Так, ну по вешу сравнялся. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, Эмочку вот разрядить. Вот она. Она <coughs> не заряжена. Знаете, может, будет заряжен хотя бы. Зарядить. Выбросить. Равно патроны выбросить. Да, не будто у вас патронов, господа. Ну чё, пошли тачка прорываться. Свои цели. Бля, какая -ка у тебя. Лякая свд свдха, только жалко поломанная. Ну слушай, медицину дают, это а уже радует. Медицина это прям хорошо, это мне нравится. все немножко патриков есть на эмочку. только там 13 патронов такое себе два реального старого вот, выкидываю не надо они мне вы блин это вообще убитое. на ну, забери не позорь меня не, не воюю Подожди, что там за бумага у него лежала? Молитва монолиту. Давай ты ее себе оставишь. Я просто хочу перейти на калибр посерьёзнее, поэтому собираю эти патроны на СВД. Так что вот так. Перегруз нас, конечно, хоть и мучает, но... Так... Какой нахрен блядь перегруз? И давай медицину сначала поставим выстрел нормально, чтобы че, чем лечиться было в случае чего. А потом уже такой, и -и -и, там и, воевать СВД патроны. Если как то леща пропишут, блин, уже знать. Да? А я тут пришел за лещанием? выхватил верта вещей я был близок прошу заметить Кто стреляет кто а им бота установила перекрываю Заходи. приклою тебя как кафешку Давай, ты поближе подходи, слушай, не стесняйся. Тут у нас все свои. Он вот там за углом стоит до сих пор. Давай, монтуем, манцуем, манцуем. Я не знаю, поможет это. Вот там, да у тебя остальные колени, я тебе так скажу. андрюха железное колено был выходите с поднятыми руками и с опущенными штанами давай сюда сюда сюда шпритик с глюкоской О, лягкую дробовик у тебя Но у меня есть мой Блин, а патроночки идут тебя интересные. Где-то 39. Ну это этот винтарь, короче, брать. Не хочу. Подожди, а сколько у меня дроби осталось так просто? Дроби хватает, но дробовик почистить надо, да? Так. М -м -м, дробах он уже этим не хочет чинить. Да, про состояние оружия не стоит забывать где там Дробик, мой а что ты его не хочешь потянить а потяни его пожалуйста а почему ты его не тянешь? а потому что его чинить надо этим и фляжка с водкой да Не, ну что-то посерьезнее надо вот эту силую добавить 89 процентов Костюмыч. Костюмыч, костюмыч. Сколько костюмычей? 76. Наверное, вот этим надо, да, уже. Слушай, ну мы были близки. Так, и один лишний там верблю. Нет, давай вот этот ну, скотч, короче, использовать. И потом уже клеем каким-нибудь, да, там 90%, который похуже. Вот ну, а как раз о, ровно этот, 90%. И вот так, 98. Замечательно. Ой, блин, у нас еще шлему. пипец. Ух! Ну, шлем уже этим не подремонтировать, да? Какого-то набора для шлемов у меня нету. Я не вижу, по крайней мере. Ну, есть, конечно, что-то. Ну, он этим навряд ли, он, он не чинит этим давай, сейф, все, починился, зарядился, довольно пошел дальше. Не, себе оставь такие патроны, только стол. Ими пачкать. Hello, my little... так и нас там какой-то козел сидит ну, что уже под вторую дверь немного под расслабился вот так не расслабляйтесь детишки если жить хотите как на наши именины принесли мы каравай Блин, аж меня Блин, давай, вот этой черней, он тоже, да, по-моему. барвинок. Живление ран. Ну, давай, да, 3 просто не знаю, ну как. Может как бин действует. Просто есть такие подозрения. раз так выскочи. Блин, опять музыка, блин, там все. Эээ, -э -э, там грустный скрипач такой сидит. Давай, давай, давай. Слушай, а что будет, если шмальну ну и ты навел там, а? Как вам такое? Кстати, ему понравилось. Эй, его отсюда убила аж. Ничего себе, братан, ты приуныл там. Так тут уже больше никакого я сегодня хорошего не сидела. Фрак, да не враг, я просто вас отстреливаю. Не приукрашай. Фу, Фрак, я не понял, у меня типа как? Э -э что у тебя там за пукалка? что мне интересно стало что меня там запукалка так слушай приятель а как ты относишься к такому если я тебе пошлю вот такой вот гостиниц он, видимо, он подходил Ладно. Ему по ходу с первого раза было непонятно, что... Он же там не выскочит. Вс ⁇ я ему объяснил. Что тут у тебя волына такая? покажет Стоять <свы> <свы> у него хил был, слушай. показывает что за волына у тебя там выхлоп а сколько у меня на этот выхлоп патронов есть сколько там выхлопает у меня разрядить он выхлопает мне ровно на три патрона слушай а я хочу а я хочу выхлоп попробовать ну, типа по идее волына вообще мощная должна быть да это такой еще прицепчик на упал ну какой-нибудь. А -а -а. ба, -ба, ба бам баба. -ба. Нельзя? А какой можно? А никакой нельзя. Ну слушай, ну выглядит грозно, да? Я так с ней. Попробую пробегусь. Моща? Цел так не видно через них хрена вот так эти градов отстреливать эти скажу один готов Блять, не успел ну слушай мне понравилось я вот эту пушку я сейчас точно оставлю себя Хотел снапеху, чтобы она прям одного выстрела клала. я ее получил. Сейчас патронов у меня не будет. Все, пуль в воде нет на снапеху больше. Давайте, подходите поближе. Блин, а это опять этот бронячий гад, слышите? Может, мне его туда гостиницу тоже послать? Я смотрю, на гранаты, не особо так редко не реагируют, как я на музыку в этой игре. Граната. Ой, а это я близко кинул. А как тебе граната? Как дошла? А у меня по хп, блин. У меня меньше половины. Чем бы вот таким хелються бы сейчас, чтобы прям хорошо стало бы. Вот это. Давай пустые шприцы нахрен выброшу. Они мне не нужны. Вот это выброшу. А, так. Птичку. На f4 возьму еще одну дополнительную. Ладно. А, -а, а, его опять на хапчик пробила. Давай я ему мутантиков типа, пожру. Там что еще пить не захотел. ваши какой-то у тебя прикольный. Отсоединить, глушить, сери. За что у него прицел там еще какой-то был. Ямышка твоя. Угу, она поломанная. разрядить Ну, обычно поломанные предметы дают поломанные патроны. Кстати, не вижу. Ой, блин! А пульки на пульки-то на дробик заканчиваются. Это не есть бут. Так, тут я не выйду. Мне надо дальше идти. какой подлестничный Подожди, братан, сейчас перезаряжусь. Все, нормально, живем. Кто не убивает, то делает нас сильнее. Спрятался вот там, понимаешь? Нехороший, сука, серия идет уже. 35 минут. А у там дышечка такая с подствольничком. Кстати, оставлю, если ты не возражаешь. Переместить. Детектор на продажу можно взять. А еще можно что-нибудь перекусить. Нужно, я бы сказал бы. И аптечку поставить. Вот эту на F1. Не, поменять местами ой мама давай вот так этому сюда да да что там дробик опять поломался а мне так патронов на дробь не хватит что там самое дерьмовое 85 90 опять дробик слушай, не хочет чинить он быстро как поломается 95 а так 99 все и дальше а вообще будем продолжать пробираться уже в следующей серии так что с вами был зазепа лайк подписка комментарий все всем пока